На ремонте вот такая швейная машинка Сунтекс. Модель N6500. С поломкой. Ну Хозяйка сказала, две поломки. Сломала иголку и перестала шить. И сверху какая-то пружинка соскочила. И никто не знает почему. Не шьет. было это три года назад как она сказала поэтому уже никто ничего не помнит Значит, сверху посмотрел вроде бы все на месте никаких больше пружинок я не увидел видимо что-то соскочило но поставили на место но они шьет не не петляет не захватывает петлю потому что при ударе Скорее всего, сдвинулась при ударе об пластину. Там или об что-то она ударилась, но ну, скорее всего об пластину. Вал или шток, на который крепится игла, сдвинулся вверх. Его нужно будет опустить, как я это вижу. Ну, тут один винтик остался. Он и был один. Не знаю почему. Но ну, вот так до, до меня дошел. И скорее всего еще и не раду. суть в чем, если смотреть, как идет, может быть, даже вот эту сниму. Если смотреть, не знаю, будет вам видно или нет, значит, видно, что и глаза заходит, видите? Так, попробую еще ближе, еще ближе. Вот, вот может быть вот так. Вот он заходит видите вот здесь вот вот этот вот, вот это острие Оно при соединении с иглой должно пройти выше дырочки там где будет выше дырочки в иголке там где будет там где такая выборка в игле над дырочкой есть такая лысая ну, или такое э, углубление для, для как раз прохода вот этого э, кончика А в данный момент он проходит ниже дырочки ниже дырочки Ну дырочка уже выше это сложно показать но если вы с увеличителем там посмотрите то увидите и дырочка уже поднялась сейчас еще какой-то ракурс просто вот так вот наверное смотрите над дырочкой э, под дырочкой проходит э, челнок который снимает иголку э, нитку нитка снимать а он должен над дырочкой то есть нужно опустить немножко э, иглу Теоретически вы можете просто иглу опустить на вот этом крепеже, но это неправильно. Вообще надо опустить вот штуку. Опускается она на крепеже. Здесь нужно найти, где он крепится. Скорее всего, я присвечу вот в это окошко при определенном подъеме. Сейчас я немножко подниму. Вот так вот. При э, подъеме вверх показывается в этом окошке, видите? Вот, вот там под шестигранник э, винтик под, под шестигранник. Не открутить, чуть-чуть опустить где-то 3-4 миллиметра. У меня в данном случае. Захватывала над ниткой и, в общем-то, должно помочь. Поэтому тут немножко темновато, все надо подсвечивать. Ну вот таким образом. Откручиваем, чуть опустили, закручиваем, ну и опытным путем посмотрим, будем подбирать такое положение, чтобы хорошо прихватывала нитку. А, такое может быть, из-за сильного удара оно сместилось. Теперь надо открутить и опустить, и, в общем-то, будет нормально шить швейная машинка и так чтобы вам видно было все-таки покажу вам о чем кстати не не вот в этом окошке а в этом нужно поймать винтик видите там вот сейчас как раз он есть так присвечу чтобы его было видно вот тот самый винтик значит Откручиваем его вот такой маленьким ключиком из набора самой маленькая Не знаю, наверное, надо полтора или два. И, значит, попадаем. Откручиваем. Ага, не, что-то, я так понял, не самый маленький. Надо Чуть-чуть большим ага. Вторым. Нет и самым маленьким, а предпоследним. И откручиваем, Сейчас. откручиваем и чуть-чуть опускаем. Вот так вот. Открутили, опустили, закрутили и все. И смотрим. При, при вращении должен подхватывать нитку над дырочкой. А сейчас он, по-моему, над дырочкой, а на уровне дырочки. Хорошо присветить. как красной дырочкой может быть чуть-чуть ну короче нужно пробовать может быть даже еще чуть-чуть опустить и тут уже надо проверять но там желоб большой поэтому наверное еще еще одно опускание я опустил миллиметра на два она нужно наверное чуть побольше. опять подвожу в такое состояние где откручиваю чуть-чуть так Чуть. ниже уже не могу значит закручиваю поднимаю ага. так ну, наверное это уже конец что я уже как бы ниже не могу Почему-то поднять... Ниже не могу что-то опустить. Кто-то меня держит. Не пойму кто. Кто-то меня держит. Возможно, тот верхний меня держит. Вот этот. скорее всего этот меня уже уперся держит то есть я должен сначала его чуть-чуть а, приподнять он там на, на, на, на что-то упирается и потом уже этот смогу еще чуть-чуть опустить чуть-чуть опустил ну вот такая ситуация и теперь если проверять опа не могу слишком опустил так что я там уже куда-то стукаюсь это я слишком значит нужно немножко приподнять это я переборщил немножко немножко приподниму, вот так вот, и сейчас нормально. Ну вот как-то так. Смотрите, регулировка несложная, но нужно поймать вот эту, этот баланс. Я подтяну. закручено было плотно, не знаю даже, как это при таком, как оно туда уехало, видимо, удар был больше. Все, дорогие. Сейчас посмотрю уже как он будет работать, и покажу вам. Продолжаем дальше ремонт. Что делать, когда уже нет возможности отрегулировать лапкой? Я опускаю, а уже начинает упираться. Вот сюда. Смотри. Тут уже такое окошко если я опускаю ниже начинает игла а, при прямом еще не упирается а вот если зигзаг туда-сюда с зигзагом если при прямом еще не упирается но если игла пойдет в зигзаг она немножко раньше получается и тогда может упираться в таком случае нужно уже регулировать внутри машинки получается смотрите вот э, у нас есть челнок который вот, с вот этой штукой челнок который э, ходит э, ну, вращается и он получается его нужно э, он там на валу э, на шестерне э, нужно шестерню открутить провернуть немножко, ближе чтобы смотрите вот когда он э, когда он подходит к этому окошку в это время она немножко будет больше провернута и попадет в окно и не упрется э, иглой и получается смотрите вот в этот момент когда мы вот так вот поднимаем он начинает подниматься вот вот так вот этот э, э, сниматель нитки должен уже быть вот здесь то есть вот на вот столько нужно провернуть он начинает подниматься и вот этот откручиваем там винт проворачиваем его чтобы он уже в этот момент его снимал вот таким образом но для этого нужно располовинить корпус много винтиков для того чтобы открутить располовить откручивать много вот здесь снизу сзади тут даже есть <coughs> вот тут по моему отверстие чтобы по моему это отверстие чтобы там винтик открутить вот эти Минтики, ну вот эту часть тоже нужно на вете две половинки соединять, ну, много чего открутить, располовиниваем и там будет доступ к этому крепежу. Но ну, а пока находим все крепежи и по-моему то, тут тоже вот эту часть надо снять, потому что там где-то внутри тоже, по-моему, соединение. Сейчас посмотрим. Итак, следующим этапом это определить, где сдвинуть. А, да, я открутил только внизу, смотрите, открутил вот эти два винтика, потом вот эти два винтика, ну и вот это. И он располовинился в одну часть, просто раскрыл. И у меня уже доступ к этим винтикам есть, я уже дальше не пойду. Здесь вот отрегулировать можно в двух местах, смотрите. Можно вот это вот здесь общую сюда привод приходит вот. вот этот сюда привод но его можно сдвинуть тоже пойдет но он регулирует два устройства первое вот этот вот этот это продвижение ткани нижняя двигатель ткани двигает и вот эта шестерня она все на двух винтиках то есть нужно сначала один открутить потом повернуть второй вторым отрегулировать а потом уже контрольно первым затянуть значит можно вот только этот подвинуть можно только этот вот эта шестерня видите пластиковая она крутит именно челнок который крутится по кругу а, а можно вот здесь оба если здесь будете регулировать то подвинется и это и это как же это как определиться какой нужен тут уже смотрим смотрим назад значит смотрите все зависит от от э, механики вот этой получается что сейчас я смотрю э, игла уже поднялась смотрите И, игла уже поднялась а э, вот эта часть которая я, которую я уже снял Ой, сейчас. вот эта часть здесь же стоит э, продвигатель ткани. А эта часть, э -э -э, нижняя лапка, она еще не поднимается, а только э -э заезжает. То есть она немножко запаздывает тоже. В этот момент она уже как бы должна начать подниматься вверх. Когда игла поднялась, она уже вверх должна начать подниматься. Значит, ее тоже можно подвинуть э -э вперед. Эту нужно подвигать вперед, и эту тоже нужно подвинуть, можно подвигать вперед, чтобы она, ну, суть в чем, чтобы она не, не опережала. Если мы обе подвинем, когда это уже поднимается вперед, а я еще обе крутну, то она уже, игла уже выйдет вверх, а еще, еще не выйдет вверх, а она уже начнет ткань толкать это было бы поздно ну это было бы нелогично а в данный момент у меня игла поднялась вверх вот она но он еще еще двигается вперед и потом только поднимается вверх поэтому я могу отрегулировать оба сразу два механизма одновременно а значит сейчас секунду Снова повернул. А значит, я буду вот здесь регулировать. И если я здесь отрегулирую, то оба механизма сразу вперед, поедут ну, вперед. Значит, что я делаю? Один откручиваю, потом... Один откручиваю, потом проворачиваю. Вот так вот. Один откручиваю, потом проворачиваю откручиваю второй, сдвигаю челнок, он подвинет все, зафиксирую, пробую, ну и так регулирую, пока не, значит, как только игла начинает подниматься вверх, челнок немножечко, ну может быть там миллиметра два-три, в это время с нее должен снять нитку челнок. И... С первого раза может не получится, но ну, вот таким образом. Поэтому э, откручиваю сейчас и начинаю регулировать. Так что это не сложно, но вот некоторые нюансы нужно понимать, механику э, работы. Ну, тут главное, может быть, знаете, чтобы вы не запутались, черкните. Э, вот здесь вот на, на этом механизме сделайте две черточки маркером или поцарапайте так, чтобы потом, если вы вдруг собьетесь, поставить на место, на то место, где было. Вдруг окажется, что вы сделали что-то не так можете назад поставить. Поэтому берете маркер и на, на обоих частях, вот здесь вот в уголочках, на стыке этих двух частей, э, полосочки поставите и потом, в случае чего вернете на место. Э, сделайте это в любом случае для безопасности, для успокоения, чтобы вы потом вдруг не жалели, что они а, там повернул. Э, и будете знать, куда вернуть. Так, ну что же, где-то с 5-6 раза получилось у меня отрегулировать. Смотрите, это в среднем положении... Ну, в среднем, вот, если так. Это среднее положение иглы. Когда поднимается, она над ней снимает. Если подвинуть, допустим, но ну, не в это, а в это положение, то тоже над ним выше снимает а если подвинуть в это положение ну как на зигзаг будет да? то над ним но ниже но все равно над ним ну вот такое положение сейчас нужно теперь эм, уже зафиксировать я только одну зафиксировал смотрю не получилось мало мало мало Придерживаю, просто открутил, придерживаю это, а иглу поднимаю, опускаю. Ну, у меня получилось. Ну, там оно не, нету, не, не закусано было. То есть не, не было жесткого соединения. Получается, что когда откручиваешь, оно проворачивается. Ну, плюс-минус хорошо. Сейчас зажимаю, фиксирую. Ну, ставлю нитку и, и проверяю, потому что у меня до этого э, нитку не хватало. Даже с учетом того, что я э, там опускал иглу. Э, ну, не эту чтобы иглу, а вот этот иглодержатель опускал, все равно не получилось. Нужно ли его вернуть на место? Э, ну, не знаю, наверное, не буду. Э, вот э, такая ситуация, такой ремонт. Повторяйте, если, если вы понимаете, на разных машинках оно в принципе одинаково, но ответить на вопросы сложно. Отвечаю на вопросы, когда я вижу. А через, если вы через месяц спросите, могу только теоретически сказать, а, как бы сложно ответить на вопрос, не видя механизм в наличии. Потому что клиенту я сейчас, в принципе, должен отдать. Ну а так, я думаю, что логика понятная. Повторяйте, подписывайтесь на канал. Много такого ремонта. Вообще разный ремонт. Все вы можете сделать самостоятельно. Но ну, а вместе с подписчиками мы вам будем подсказывать. Что нужно сделать? Мира вам Всего собираем и работаем.